Да на стенку шли стеной, да на стенку шли стеной, но без подножья сцены. Да на стенку шли стеной, да на стенку шли стеной, но без подножья С песни по жизни легче или не легче? Песня строить и жить помогает.